о мобилизации, призывы, контрактная армия, а также запланированных мероприятия к Дню защитников Украины 14 октября. Будут затронты вопросы, касающиеся национальной гвардии, и 92 отдельный отдельной механизированной бригады. Сегодня у нас в Питер. Василий Берегенко, заместитель начальника восточного территориального управления МГУ по работе с личным составом. Владимир Козак, исполняющий обязанности военного комиссара Харьковского областного военкомата, И Константин Радченко, начальник штаба, 92-й отдельной механиз... механиз... механизированной бригады. Прошу вас. Кто прошу вас. Ну, я, во-первых, очень рад поприветствовать вас здесь, в этом зале. Скажу вам так, что учитывая ту тему, которую мы сегодня проводим, хочу вам сказать, что по итогам мобилизации за 2015 год, Харьковская область находится на 14 месте в общем рейтинге по стране. Учитывая количество людей, которые мы мобилизировали, то есть по большому счету мы мобилизовали порядка 10 тысяч военнообязанных. Сейчас мы проводим мероприятия, что касается призыва на срочную военную службу. В ноябре месяце мы будем поставлять людей. Значит, общее плановое задание на Харьковскую область составляет 648 человек. На данный момент у нас назначено в команды порядка 300 человек. Все районные, объединенные районы, обедные миски военкоматы выполняют свою задачу в установленные сроки. В принципе, таких проблем, которые могут поставить под срыв подачи военнослужащих на срочную службу, нет. Что касается... Призыва на контрактную службу, плановое задание у нас по области составляет 477 человек на 2015 год. На данный момент мы уже поставили на контрактную службу порядка 400 человек. Также подали в высшие военные учебные заведения порядка 600 человек для обучения на офицерской должности. То есть как бы Мы работаем в плановом режиме, срывов нет. Поэтому вот такой вопрос. Что касается 92-й бригады нашей, которая дислоцируется в городе Чугуеве, бригада на данный момент выполняет мероприятия и участвует в мероприятиях антитеррористической операции, в принципе, закрывает одни из самых сложных участков проведения антитеррористической операции. В принципе, как бы мы готовы как бы, ответить на все ваши вопросы, которые касаются данного направления. Ну а также, если возникнут какие-то другие вопросы, то как бы мы тоже готовим их вам озвучить. Ну, что касается областного военного комиссариата, ну вы знаете, что у нас в этом году увеличилось количество районных военных комиссариатов. То есть на начало года у нас было 22 районных, объединенных районных, объединенных местных. На данный момент у нас уже их 34. То есть мы увеличили количество военных комиссариатов, то есть разделили объединенные районы военных комиссариатов. Значит, занимаемся планом мероприятием подготовки к очередной мобилизации, также ведем работу по социальной защищенности военнослужащих членов их семей, также ведем работу, что касается территориальной обороны нашей области. Ну и понятно, что призыв на военную насрочную службу, на контракт и выше учебное заведение мы как бы тоже не останавливаем, продолжаем работать планом режиме. Спасибо за внимание. Спасибо. Константин Иванов, Всем здравствуйте. Полковник Граченко Сеон Анатольевич. Хотел бы заметить, что 92-я бригада уже 97 лет в этом году исполнилась. Вот. С марта 2014 года она выполняла задачи по обороне делянок державного кордона Харьковской области. После участковой мобилизации третьей волны в конце июля, 2014 года провела боевое зловоджение Педро и в конце серпня 2014 года была выполнена завдания в АТО, где на данный час выполняет свои задачи. Также у нас не сняли нашу задачу с обороной делянных державного кордона Харьковской области. Хотел бы заметить, что бригада все-таки единственная, которая находится в Харьковской области, механизированная бригада. Больше таких бригад в Харьковской области нету. И хотел бы обратить внимание, что хоть мы и отталкиваемся от территориальной комплектации наших бригад, но хотелось бы видеть в нашей бригаде больше Харьковчан. Харьковская область не желает. В большинстве случае идти к нам служить. Хотел бы это заметить. Что касается празднования 14 жовтня, 2015 года, Дня захватника зах... Украины, то наши заходы будут э... спланованы только на территории нашей воинской части, либо в Чугуевском районе. Так как бригада все-таки выполняет, и завдания боевые, поэтому... Время праздновать у нас очень мало. В основном будет все спрямовано все-таки на боевые задачи. Спасибо. Если будут вопросы, пожалуйста. Я за соступник начальника управления по работе с особым складом Национальной гвардии. До складу входит две бригады, два полка, расположенные в Сумской, Черкасской, Луганская область. областях. Задачи для Национальной гвардии. Не буду перераховывать, они визначены в законе, а то, что занимается территориальным управлением, на данный момент в зоне проведения терористичної операции, близко трех тысяч військовослужбовців несут службу, хоть в законе написано, что другий, третий эшелоны, а если брать, кто был там, між журналістів, знаете, розмеження между первым и другим бывает 400 метров. Кто військовий хорошо знает, что снаряд не выбирает, кто это и где находится. Что до в всех областных центрах пройдут урочисти митинги, знакового святкування Дня Захистка Вітчизни, Дня Козацтва и Пресвятої Богородицы. У військових храмах, которые расположены на территории частини, возбудутся молебни по загиблым військовослужбовцам. Кроме того, урочистості заходи – это награждение героев, потому что у нас еще есть 70 человек поранених, которые еще не отримали нагороди. документы подготовлены. Я думаю, что ближайшими днями они отримают свои той, кто их заслужил. Кроме того, что пройдуть такие 14 числа заходы, если брать место Словянск, там, Детвора и квест, и разные разважальные заходы, которые дают волонтерскую допомогу в концертных программах. Тоже будет, так называемая, хода, допустим, в по министу Славянськ, хода жители разом с войсками до тих памятных мест, где погибли військовослужбовці и вставлены памятники. Это незалежно от какого рода войск или військовослужбовец которые защищали Батьковщину. Почему президент, я один из тех участников, кто видел телевизор вчера, был присутствием, где президент ставил задачу и переглянуть всю систему військово-патриотичного воспитания. не только в армии, я думаю, затронули, а и в державі. Почему? На защиту якщо если перераховували кошти тим деньги, это не только людей в формі, форме, а и тех ветеранов, это и женщины. Если бабушка перерахнула 5 гривень в час на защиту, а приняла участь по підрахункам близко 80% населення Украины стало на защиту своей страны, то они тоже являются захисниками. Если по месту против Херкова, то на сайте областной ради, міської ради, кто бачил, уже вывесили объявление, что будут покладання квітів до памятников загиблим. Потом будут концерты, где люди в військовой форме, я думаю, что можно не только в формі, форме, а чисто зайти на військово патріотичну тематику, будуть выставы и концертная программа. Ну а в частинах, как всегда было за традицией, начнутся урочистые заходи з того, что помянуть загиблих, будут спілкуватися офицеры всех рівнів. С семьями загиблих. Почему? Потому что не всегда они знают свои права, то, что наголошував президент. Не всегда доводится або информируются через засоби массовой информации те польги, которые положены военнослужащим, или точнее, честно, защитникам отчизны, а также членам их семьи Крім того, Що ці заходи пройдуть, ну це буде не просто як одноразова акція, то всі рахують, що це один раз прийшло, а це буде обходити в систему. І якщо знаєш, що Пресвята Богородиця вона була завжди покривала не тільки військових і козаків, а всю нашу нині Україну. Якщо будуть запитання, готові відповісти. Областная радио насколько Харьковская А кто поседает и чему так сталося, нам чтобы мы Я разумею. Питание. за вопрос. Значит, первое место занимает Винницкая область. Она в каждую волну мобилизации как бы находится на первом месте, Максимальное количество выполнения задач, это имеется в виду более 100% выполнения. Ну, смысл в том, что у нас президент, как бы вы знаете, да, что он с Финницкой области. И я думаю, что как бы люди, которые его выбирали, избирали и знают, как бы, больше поддерживают, скажем так, чем у нас на Востоке. Будем говорить прямо и откровенно. Что касается проблем мобилизации, значит, их существует очень много. Начиная от юридического, законодательного и так дальше. Уровня эти вопросы все поданы в Генеральный штаб президенту, то есть как бы работа над этим вопросом ведется. То, что касается, как бы на данной шестой волне мы очень хорошо ощутили низкий патриотизм людей. То есть почему-то патриотизм начал падать именно в Харьковскую область. Я извиняюсь, но если равнять пятую волну и шестую волну, то в пятой волне мы выполнили задачу на 53%. А в шестую волну выполнили на 62%. И это учитывая то, что пятая волна у нас, <coughs> плановое здание было около половиной тысяч людей отмобилизовать. А на шестую волну у нас было порядка 3,5 тысяч. То есть, в принципе, мы свои позиции не потеряли. Плановая работа, что касается областного военкомата, что касается районных военкоматов, что касается местных органов управления, что касается... Власти, как бы работа по этому вопросу ведется, я думаю, что по окончании мероприятий до конца года, что касается подготовки по мобилизации, будет изменение в законодательной базе, будет изменение порядка порядке оповещения, призыва и так дальше. Я думаю, что, учитывая то, что сейчас в АТО, как бы видите, ну, слышите по телевизору, по всем средствам массы информации, что как бы идет затище. То есть, я думаю, как, каким-то образом людей к этому вопросу приобщит. Кроме того, сейчас на данный момент телевизионная работа по социальной защищенности участников аТО, участников боевых действий, люди получают свои определенные льготы, которые определены законом. Это тоже идет как вариант того, что поднимет патриотический дух людей и приобщит их к охране и обороне нашей, нашего государства. Спасибо. Ну, конечно, мы проводим мероприятия уже после окончания шестой волны, мы уже проводим свои мероприятия, что касается очередной волны мобилизации. То есть пока указа президента нет, и как бы, но мы все равно готовимся. То есть мы уточняем списки, уточняем весь свой военный учет. Кроме этого работают предприятия в этом направлении, кроме этого работают местные власти в этом направлении. Проводятся сверки, проводятся оповещения, проводятся медосмотры. То есть уже идет плановая работа и подготовка к этому вопросу идет. Что касается патриотизма, как бы мы, во-первых, на сайте нашего областного военного комиссариата раз, на сайте ОДА. Дальше, что касается патриотизма, у нас работает непосредственно что в метро, что в транспорте, что касается мест проживания людей, как бы эта информация вся распространяется как бы и патриотические мероприятия проводятся создан ролик харьковским областным военным комиссариатом что касается воспитания патриотизма работа идет что до призывной молодежи что в школах в университетах институтах и так далее то есть эту работу мы ведем может быть она так не видна то есть мы ее не пиарим скажем так но мы ее ведем Значит, работаем мы что с городскими властями, что с областными властями, что с департаментами образования, здравоохранением. Работаем, в принципе, со всеми, со всеми предприятиями, они тоже нам помогают в этом вопросе. Со всеми учебными заведениями. Ну и как бы с властями то же самое. Они тоже эту задачу имеют. Совместно с нами во взаимодействии мы эту задачу выполни. Помощь есть, да. Но я же вам говорю, что если сравнить пятую и шестую, то есть поддержка чувствуется по-любому. Потому что, учитывая количественный вопрос, то если бы мы шли на спад, а мы идем на возрастание, будем говорить так. Это учитывая то, что у нас на шестую волну было второе задание в стране по объему призыва людей. Больше нас было только в Днепропетровской области. Поверьте, что во всей стране все одинаково. одинаково ничего не меняется как бы в том направлении, что касается именно людей. То есть если в первой, второй третьей волне мы ощу ощущали то, что в принципе нам не надо было бегать, оповещать людей, там, выдавать повестки, заставлять и так дальше, то уже четвертая, пятая шестая волна уже как бы нам пришлось активно работать в этом направлении. во взаимодействии с милицией, и так дальше. Спасибо, еще пожалуйста. Да. А, было сказано про льготы и преимущества у военных, военных сказать, что мало кто знает. Могли бы перечислить, пожалуйста, что это за преимущество? Ну, льготы, как все участники АТО пользуются льготами, теми, которые пользуются участники боевых действий. Например? Ну, например, как бы. Значит, перечень это написано в законе. Я думаю, смысла его перечислять не, нет необходимости. Или вам это нужно? Ну, смотрите, первый пример – это как бы бесплатный проезд по стране, это начиная от автобусов, заканчивая авиацией. То есть участник боевых действий получает определенные талоны, комплекты, он использует их как бы для передвижения по стране. Санитарно-курортное обеспечение, то есть имеется в виду, это... Санатории, курорты и так дальше. Оплата идет, то есть участнику АТО, ну как же к участнику будет, если бесплатно, членам семей там 50-25% от стоимости. Дальше, бесплатное лечение. Дальше, ну теми же законами, которые прописаны для всех граждан Украины, он пользуется, ну имеет право там на получение земельных участков для проведения СГ там работ, имеется в виду для там, гаража, для приусадины, для садово-ягодной там выращивание, короче, садов, огородов и так дальше. Как бы, тоже этим вопросом пользуется. Что еще? Значит, ну, в принципе, такие основные моменты я вам озвучил. А можете сказать, где Льгот? Да, Во всех массовых засобах можно побачить раз, буквально дня три назад мины пишут, до указов президента 150-го там допустим були мобілізовані військовозобов'язані військовослужбовці. а також такая категорія як резервісти при отриманні поранення були виплати. Якщо для військов там була порядка 70 или 100 мінімальних окладів, то ці зміни пішли і вони вирівняли незалежно хто це був, в якому військовому звані і де ти служив, а то, что единственное, что ты, защитник отчизны, получаешь такие же самые равные права, независимо в какой категории ты был. Точно так же по земельным участкам. Коротич, знаете, це недалеко от Херкова, вчера там прийшло виділення земли, и частково уже військовослужбовцы, которые проходили службу, получили. Точно так же близко, я точно не помню, Цифру. обласна рада выделила два таких санатория в нашей области. Это Берминводы и Роща. Там теж військовослужбовці або члены КСМ, имеют право и проходили так называемую психологическую реабилитацию в зависимости, где и какая необходима. Кроме того, три дня назад президент збирав главный областных град. Чтобы у них були центри, де військове зобов'язання, який звільнився, де мог міг отримати ту якісну допомогу і недовго чекаючи. Все мы розуміємо, що на певних участках є чиновники, хотя це хорошее слово, слово чин. Але є люди, які намагаються на цьому заробити. І ніхто цього не скриває, чому йде така пропаганда, що боротьба с коррупцией. Крім того, всі військовослужбовці, якщо звертаються, я їм пояснюю, якщо ви не добились, приходьте в ці центри, приходьте до журналістів, піднімайте цю проблему, я думаю, можна вирішити. Чому? Тому ну, що бувають такі випадки, коли хворів або отримав поранення, не закінчив лікування, врачі не надали своєчасну довідку, що не закінчилось лікування. А щоб провести розслідування, це. Тривалий час идет, поэтому приходится, как затягивается эта проблема. Ну Я думаю, что кто защищал держава должна быть вдячна этим людям. И не просто сказать спасибо за то, что ты захистив. Это и другие. Потому что те ценности, которые владеет украинский народ, поверьте, ни одна нация, сегодня нация десь формует армию, ну и тот же час, Армия защищает нацию. Поэтому мы дополняем один іншого. другого. Если брать по харьковянам, с той первой минуты мобилизации, которые пришли до нас в Национальной гвардии, 326 человек. Все 326 повернулись. Один только отримав поранення. Не буду называть, где. Когда был обстрел, надо было, еду с бабой. зрозуміло по минутам люди. Они не смогут швидко пересуватись, и он, опять прикривав прикрывал себе, и собою их. Получил тоже награду. То есть ну, не забыл его поступок. Из этих людей, которые 326 были призвані, больше десятка повторно пришли именно до нас, там, где служили, до тех командиров, до тех начальников, где проходили службу. Я так задаю им вопрос, если будет необходимость еще раз прийти, и еще раз прийдемо. И они несут службу, они на самых задних местах. Кто знает, как Рудюмовка, до этого сейчас наступила говорят, тиша. Они говорят, хоть можно теперь отсыпаться. А так само, как и любая військовая часть, рядом несли службу, и снаряды пролетали рядом. Так что теж я считаю, в Национальной гвардии, задних не по суть сейчас вспыхнуло, они такие сказали, что якобы ребята играют на улице, отвозят в автоматы, как у них родственники пришельные стоят под автоматом. Ну то есть в этом Будете ли вы в этот раз как-то предотвращать вот такие ситуации, вообще что чужаки? Ну я вам скажу, что законом не прописан порядок оповещения людей, где, в каком месте и так дальше. То есть как бы здесь нарушений таких нету, но я как уже говорил, что у нас сейчас идет плановая работа, то есть мы хотим предотвратить вот это все, чтобы не было социальной напряженности в регионе. То есть мы готовимся, конкретно уже определяться люди, которые как бы прошли, готовы и хотят, понимаете, то есть чтобы не заставлять людей как бы выполнять свой, свой долг, который описан в Конституции. Ну то есть мы работаем сейчас в этом направлении. Я думаю, что мы попытаемся эти все вопросы сгладить, чтобы не напрягать как бы область, не напрягать город и так дальше. Вы что Приходят они там Конечно. У нас все военнослужащие, которые прошли, примером, вернее, не примером, которые отслужили, они становятся, прибывают в воен воен военные становятся на учет, и мы их заносим в оперативный резерв. То есть они там есть разных очередей, я не буду сейчас это озвучивать. как бы. И то есть мы с их него желания это все дело делаем. То есть хочет человек быть в резерве или не хочет. Если не хочет, мы ставим его в общий картотеку. Если он желает, значит он завивается в оперативный резерв. И то есть оперативный резерв, чтобы вы понимали, это готовность людей в течение 24 часов прибыть и пойти в ту воинскую часть, куда они призначены, в какую команду. То есть такие люди есть и очень, скажу вам, много. Но порядка у нас, ну будем говорить так, за 2000, если так брать откровенно за две ну не буду говорить точных цифр но как бы вот так то есть люди такие есть а за две тысячи это вы понимаете что как бы, количество мощное это порядка трех-четырех механизированных батальонов это цифра немаленькая еще вопрос пожалуйста нет, сроков я не могу озвучить, как же я могу впереди президента озвучивать какие-то сроки. Будет указ президента, который обозначит, когда, чего и как. А возможно, может, ее вообще не будет. То есть, как бы, тут говорить о том, что она будет или не будет, это не нам решать. А то, что мы готовимся, потому что мы обязаны быть готовы. К тому, что может быть напряжение возникнет ну, в районе проведения террористической праздни, может, в других районах и так дальше. То есть мы все равно должны выполнить свою задачу, мы выполняем. Поэтому мы планово готовимся. И будем готовы к тому вопросу, что отмобилизируем, сколько нам необходимо для защиты нашей страны. И я знаю, что мы для БК не работаем, но, собственно, тяжело бы ребята могут найти проблемы с работой, с другой устройством. Военкоматы, которые Есть ли в в районы? И второй вопрос по поводу законопроекта. Недавно в Киеве рассматривали законопроект, чтобы сократить сроки контрактной службы шести месяцев по номер трех. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу и, собственно, комментировать плюсы минусы? «Ну я вам скажу по первому вопросу, что как бы статистика такая есть, но у меня под рукой просто ее нет. Но если учитывать и посчитать вот, логически в голове, то скажу вам так, что, примерно, если в первую волну мы порядка двух тысяч призывали, то как бы большое количество осталось на контракте. Во вторую волну мы призывали порядка 100 человек там, то есть небольшая была цифра. То есть тоже где-то половина людей осталась на контракте служить. В третью волну мы призывали порядка двух с половиной тысяч». И порядка, я скажу, что сейчас еще демобилизация идет, но учитывая те законопроекты и те законы, которые были приняты на данный момент, то большое количество людей сейчас остается служить на временных контрактах до окончания особого периода, так называемого. То есть люди идут, потому что есть как бы со стороны кабинета министров. Финансирование в этом вопросе. Вот я вам уже говорил, может быть, может не говорил, что, примером, военнослужащий, который подписывает временный контракт, ну то есть мобилизованный, да, вот он пришел, отслужил, ему положено сейчас вот демобилизоваться. То есть если он подписывает временный контракт там, на 6 месяцев или до конца особливого периода, он получает 8 минимальных зарплат. Это касается срочника. Ну, не срочника, это касается солдата. Если он сержант, он получает 10. Если он офицер, то получает 12. То есть сумма, в принципе, скажем так, если равнять с нашей зарплатой военных, то это солидная сумма. Если брать, конечно, зарплаты других людей, то как бы может быть и не очень большая. Но учитывая то, что основная масса, основная масса людей призывалась как бы сельских регионов, потому что учитывая статистику, вот если брать за Харьков, Харьковскую область, то, к города призывают порядка до 50%, а районные, районы, села и так дальше, ПГТ, мы призываем порядка 100% той нагрузки, которую мы призываем. То есть, получается, если брать, примером, шестую волну мобилизации, значит, у нас, получается, город подал, ну, то есть, города подали где-то порядка 700 человек, а Районы, то есть сельские районы, 1200 человек, то есть почти в два раза. как бы. Поэтому, учитывая тех людей, которые служат, то вы же понимаете, что в городе зарплата одна, а в селе там и работы как бы, нет. Поэтому люди в основной массе остаются, чтобы получить эти деньги, обеспечить свои семьи и так дальше. Что касается новых законопроектов, я вам скажу вам так, что независимо от того, три месяца или шесть месяцев как бы, да, остаться на контракт, это все равно плюс. Потому что армия, вы знаете, увеличилась в два раза. Если до начала конфликта она там составляла порядка 170-160, а если брать подразделение, то и того меньше, то сейчас мы как бы уже выросли где-то до 280 тысяч. То есть и каждый человек, который остался на 3-6 месяцев, это тоже плюс. Потому что это дает возможность, примерно нам, как комиссариатам, время для того, чтобы мы могли подготовиться к очередной волне и подать тот ресурс, который нам необходимо... Заменивший тех людей, которые будут демобилизировать. Я считаю, что это положительный момент. Первая мобилизация началась, сейчас я вам скажу, в июне, по-моему, 2014 -го года. По -моему, так. Я точно не помню. Вот, честно сказать, что как бы я здесь... С мая 2015-го как бы поучаствовал в 5 6 волне. А вот уже 1, 2, 3, как бы я в этих волнах не участвовал, но как бы статистику знаю. Спасибо. Константин Вопрос Скажите, пожалуйста, на текущий момент 22-я бригада. Кто увидел? Насколько эспечена? Задача поставлена нашему ревнисту до 15 жовня перейти на зиму, то есть быть готовностью до 15 -го жовтня. На данный сейчас. По вещевому имуществу мы забеспечены, которые вопросы у нас появляются, подаем заявки, нас забеспечивают, то есть питания в зимовом отяде, нету вообще никаких проблем. Вот. Что касательно подразделений, которые находятся в зоне АТО, там проводится работа по обеспечению Жилого фонда, утеплением, те люди, которые проживают, тот личный состав, который проживает в землянках, завозятся чуг... чугунные буржуйки, те, которые, допустим, выдало Министерство обороны и нас волонтерские организации. Я думаю, до 15 числа мы справимся со всеми задачами по подготовке к земле. То есть разница между зимой и… Да, конечно, Есть. большая разница. Даже по забеспечению формы аудио. Вот, ну так, и запасы, Да, да, да. Запасы все равно у нас остались с прошлого года. Мы их никуда и не уничтожаем, не выкидываем, не продаем. Поэтому, как бы прошлогодние запасы у нас остаются даже в тех же буржуйках. Скажите, и, вот те были ошибки с формы, которая и, и горела, и плавилась, сейчас уже. Ну, вот в данный момент на мне одет один из таких образцов, уже из другой ткани, которая предыдущего была. Вот. Появились различные образцы и различная ткань. Допустим, некоторые больше предназначены к холодному времени, некоторые к летнему времени, то есть какая-то фирма шьет различную форму. Улучшилась форма. Даже по сравнению с той, что у нас была первая ткань. Ну а по сравнению с той, которая у нас была первоначальная, темно-зеленого цвета, которая пятнистая, вот, это уже небо и земля, можно так сказать. Бойцы, которые находились в башкировке, достаточно критически относились к бытовым условиям там, в башкировке. Они сейчас улучшились, там не было горячей воды, там очень ограничено было, ассортимент питания. Я тоже не могу сказать, как было раньше, как сейчас на данный момент. Я вижу, что, потому что сам периодически надо бывать кушаю в столовой солдатской, меня вполне все устраивает. Пятница-суббота, вернее, четверг-пятница-суббота проводится банная праздничный день, то есть все, весь личный состав имеет возможность покупаться в бане, постираться. У нас волонтерами закуплены мощные стиральные машинки. Вплоть до того, что стираются спальные мешки, вся одежда, какая необходима, вся стирается. То есть проблем в этом я не вижу. Если какие-то проблемы возникают, то когда мы выходим на наше командование или обращаемся к волонтерам, все проблемы решаются. То есть на данный момент у нас нет в бригаде проблем таких, которые не решаются. С прежде еще Да, волонтерское движение большое спасибо. Они очень нам помогают. Я не знаю, как бы без него бы у нас проходило все военные действия. — Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Какое количество солдат, уходящих на демобилизацию стоит на временный контракт, приблизительно, скажите, который пол, полгода? — Ну, процентов 30. — Процентов 30. И любой мобилизованный также может, в котором сказать, что я хочу например, на контракт на, на полгода, и таким образом дойти... да. И также он даже если уволился, например, он встал на учет военного комиссариата, если он пожелал даже между волн мобилизации, он может прибыть в, в военный комиссариат и заключить временный контракт и убыть на службу. Может быть такая ситуация, получаешь память о по мобилизации, приходишь от команды, говоришь, что есть приветствие, я готов списать контракт на полгода. Это возможно? Или... Конечно, возможно, да. Никаких проблем. Что, что? До 60 лет. Спасибо. спасибо. Большое спасибо О, всем.